Привет друзья! Вы смотрите канал компании Order Flow Trading и в этом видео мы постараемся понять, чем отличается хищник от добычи на бирже. На обычной охоте успешные охотники преследуют и убивают дичь, свою желанную добычу. На фьючерсном рынке успешные ритейл и институциональные трейдеры делают почти то же самое, с тем лишь отличием что их добычей являются ваши торговые счета. Пока вы не научитесь преследовать свою добычу, так как это делают они, ваши сделки будут оставаться их охотничьими трофеями. На фьючерсном рынке успешные ритейл-трейдеры находят подобные характерные признаки, оставленные трейдерами. Они используют современные торгово-аналитические программы, чтобы находить те области графика, где крупные игроки открывали покупки или продажи. Они знают, что цена возвращается к этим областям активной работы институциональных игроков, точно так же, как животное возвращается к своим любимым местам. К тому же они понимают, что дисбалансы в покупках и продажах в данных областях могут свидетельствовать о том, в каком направлении будет двигаться рынок. Первый шаг для охотников – это определить место обитания добычи, которое в нужный момент обеспечит им точный выстрел. Успешные трейдеры выслеживают свою добычу схожим образом. Они отыскивают подходящее место, а затем ждут момента для входа в рынок. Использование сигналов индикатора Cluster Search в платформе Atas позволяет трейдерам точно видеть, где недавно были активны институциональные трейдеры. Также этот индикатор показывает, доминировали ли в период активности в данной области покупки или продажи. Как только установлена зона агрессивных покупок или продаж. Агрессивные трейдеры, возможно, захотят сделать первый выстрел. Немедленным открытием сделки они, вероятно, пожертвуют несколькими потенциальными пунктами лучшей цены, но в то же время гарантируют себе, что их сделки открыты вблизи институциональных сделок. Трейдеры, которые готовы рискнуть упущенной сделкой, вероятно, захотят выждать время, надеясь, что появится лучшая возможность для входа в рынок по лучшим ценам. Первое правило охоты – это безопасность. Охотники обращаются с оружием, которое может быть очень опасным, если неверно его использовать. Ритейл-трейдеры сталкиваются с теми же рисками, что и охотники, выслеживая свою добычу. Институциональные трейдеры – это потенциальная добыча, очень крупная и сильная. Охотники часто берут с собой бинокли, так как это позволяет выследить добычу. Для того, чтобы обезопасить свои торговые счета от принятия необоснованных торговых решений, ритейл-трейдеры могут использовать торговую платформу АТАСС. Это высокотехнологичная передовая разработка, все равно что бинокль для охотника. Благодаря широкому аналитическому функционалу, ATAS позволяет ритейл-трейдерам сохранить свои торговые счета на безопасном расстоянии от хищников рынка и найти реальные возможности для прицельного выстрела. В платформе ATAS реализован индикатор Cluster Search. С помощью него вы научитесь определять, где совершались крупные сделки и как они влияли на цену. Для того, чтобы более детально рассмотреть работу индикатора Cluster Search и подобрать правильные настройки, читайте нашу статью ⁇ «6 настроек индикатора Cluster Search ⁇ от которых не убежит ни один важный объем по ссылке в описании к этому видео. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях ваше мнение о Cluster Search. Всем профитов и до встречи в следующих видео.